Готовим простые и аппетитные, очень вкусные драники из кабачков в духовке. Благодаря запеканию, количество масла в рецепте будет минимальным. Драники подойдут как в качестве завтрака, так и обеда. Драники получаются очень вкусными и румяными, с поджаренной корочкой. Для дополнительного аромата добавим зеленый лук. Подавать к столу кабачковые драники можно со сметаной, любым соусом, кетчупом, свежими овощами и зеленью. Досмотришь видео и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. Кабачок ополосните и просушите, после натрите на средней терке. Кабачок выложите в миску, посолите, оставьте на 15 минут, после отожмите лишнюю жидкость. Добавьте к кабачку яйцо. Нарежьте зеленый лук мелко и добавьте в кабачок. Также очистите и натрите на мелкой терке чеснок, добавьте в кабачку, подписавшимся, больше вкусностей. Добавьте соль, перец, муку пшеничную. Перемешайте все. Противень устелите фольгой, смажьте растительным маслом и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 5 минут, после, на горячую фольгу выложите небольшие кабачковые лепешки. Запекайте драники из кабачков по 12-15 минут с каждой стороны. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Необходимые ингредиенты: кабачки одна штука, куриные яйца одна штука, мука пшеничная. 2 столовые ложки, зеленый лук, 5 грамм, масло растительное, 1 столовая ложка, чеснок, 1 зубчик, соль, по вкусу, перец, по вкусу, количество порций, 2. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.